Сегодня посыплются звезды С открывших объятий небес. Задумать желание не поздно, Ведь в жизни немало чудес. Вот август, богат звездопадом, Он звезды роняет сердца. Кто нужен, окажется рядом, Печаль прогоняя с лица. Я загадаю желание, чтобы мы научились ценить улыбки, Судьбы испытания и жизнь, Что не надо винить. Случайности так не случайны, приходит беда неспроста. При ней открываются тайны, в ком злоба, а в ком доброта. Когда помогаем друг другу, с небес улыбается Бог. Приятно услышать от друга, спасибо, что ты мне помог. А это ведь счастье земное, увидеть улыбку родных. Живите в сердечке с весною, цените таланты других. Мы все гениальны с рождения, На землю приходим не зря, Давайте сотрем сожаление, И будем учиться с нуля. По-детски душой улыбаться, Встречая рассвет и закат, Прощать, доверять, И стараться прожить Без оглядки назад. Сегодня под дождь звездопада Просить у неба того, Что сердцу действительно надо, Что сердцу важнее всего. Звезда есть у каждого, знаю, что светит надежда и мгле. Луне подмигнув, загадаю побольше добра на земле».